Всем привет! И сегодня через 8 минут будет обновление в PET x сегодня. Сегодня ждите данного нового видео по PET 7 x по обновлению. И, ребята, советую заходить в игру, потому что тут каждую 5 минут будет я давать, подарок, но когда будет я давать подарок, когда будет обновление. где будет давать подарок, когда будет обновление, подарок где будет буду давать. И если ты не хочешь пропустить данное обновление, заходи прямо сейчас в PSMATOX, вы можете уже найти info И заходи в любую И ссылка в описании будет на эту игру. И давай, давай. Не пропусти шанс получить подарки с новыми эксклюзивными претами. Можно даже хилл выбить. Ну ладно, ждите нового видео. Так, друзья, Ждите нового.